Всем привет! Праздники прошли, вот такой снежок у нас остался. Все отлично, за исключением того, что кризис бизнесы рушится, все закрывается, люди без работы, денег нету. Но вы знаете, за каждой проблемой есть всегда возможность. Если сегодня на данный момент вы находитесь в ситуации, когда, как говорится, хуже некуда, это не значит, что это конец. Это значит, что просто нужно начать делать что-то другое. И это хорошие возможности, хорошее время для того, чтобы освоить для себя новую профессию. Поэтому есть много времени, вместо того, чтобы просто шариться в интернете, возьмите, зайдите, освоите новую профессию. Буквально за неделю вы сможете изучить, пройти обучение и через неделю уже начать работать в официальной в легальной компании и зарабатывать свои первые 500 может быть даже 1000 долларов в первый месяц но для этого вам нужно нажать на кнопочку пройти обучение все это видео материале на нашем сайте вы сможете все это очень подробно изучить и разобраться главное записывайте связывайтесь с куратором изучайте тему разбирайтесь проходите тестирование а дальше вы сможете за несколько недель уже освоить новую профессию начать работать